<связать> О, большой вопрос. Значит, так, мне надо все. Mm, счета? <связать> счета? постановления ваши, А ага. Такие. Все. Какие были? Были. Самое главное еще. И какие есть. Потому что Роспотребнадзор будет разбираться. <связать> а вот так хочу. Потому что вы, если даже ведете на, на удержание, вы идете без КБК, понимаете, да, я о чем говорю? Mm -hmm. а, а что такое КБК? А это казначейство, это один к тысяче. То есть вы должны брать деньги, один к тысяче. Не миллионы, не тысячи, а копейки. Потому что вы тут же пишете 643, а берете по какому? Mm -hmm. По какому берем? По признаку рубля, девочки, милая. Да, да. Вы разве не знали этого? Ну вот знаете. Не хочу забивать. А вот зря. Придется скоро. Еще как забивать. Потому, потому что с ПФР завтра встречаюсь. С ними тоже будет разговор. И судьей будет, и со всеми будет. Никому а, не поздравить. Я, я серьезно говорю. Потому что... Вы обманываете. Я обманываю. Да и вы, вы же отправляете без КБК. Ну как? Вы без КБК отправляете? Я, я никого не обманываю. И танцую. Покажите мне. Вот хочу ему оплатить. Идите, компьютер завис, да могу. Да вы что? Ох, как здорово. Сейчас покажу. Почему в документах нету КБК? <coughs> То есть перечисления. То есть те перечисления, которые идут вам. Вот смотрите, видите? Вот ну и где тут Кбк? Нету. Понимаете, да? Я о чем говорю? Это не к нам вопрос. Ну при чем здесь? Почему в Квитанции нет Кбк? Почему она к нам послала? Почему в питанце не высвечивается Кбк? Почему она с этим вопросом отправила к нам? Перечисление-то идет через Кбк, а вы напрямую идете без Кбк. Это одно. В какой валюте? Подождите, в какой валюте вы перечисляете? В ну, рублях мы перечисляем. Каких? Как понять, какие? По российских. Напишите мне эту справку, что вы перечисляете в российских рублях. Я никаких справок не выдаю. Так, мне нужна справка, что вы перечисляете в российских рублях. А почему вы не даете? Потому что мы справок никаких не даем. Э, вы являетесь должником? Это надо узнать еще, кто должник, кто обманывает, кто сдирает. Ну, я не знаю, почему я должна с вами общаться. Вы кто? Человек? Женщина? Да, что? Что-то говорит об этом? Нет? Ну давайте мне свой паспорт, я буду с вами общаться. Паспорт, паспорт РФ. Давайте мне паспорт. Это РФ. И что? А вы не знаете, что такое паспорт? Я человек, да, женщина. Вы кто? Паспорт. Я вам еще раз говорю. Паспорт это чей? Ваш. Это бумага. Это бумага, это не я. Я вот тут. Вот вы никак это не поймете. Понимаете, в чем дело? Я человек, и поэтому... Напись, пожалуйста. Мне не надо такой. А почему нет? Паспорт. Потому что... Ну вам... Так вы привыкли вы уже... Вам... вам уже безразлично. Это я понимаю. Для ваших вопросов, вообще, не понимает, Я вас хотите. просто спросила, через какой рубль вы пересылаете российский. деньги? Значит, рос... да. российский рубль. Да, российский. Вот эту мне и надо бумажку, Мы что да. Банка, ой, это Мы банк. Не эти а почему? А потому что, что вы только сказали. Что вы только сказали? Российский рубль так, и, и билеты банка. Признак руля это две разные вещи. Да, вы да. здесь пишете 643. Где я пишу? Да, я не вы, я меду, пер, этот, ваша богадение. То есть, понимаете, в чем дело? Вы показываете. Если мы живем в России, так естественно, мы в рублях деньги перечислили. А вы знаете, они, они в долларах. Да, не в долларах! Но... Россий... А Объясняю, российский рубль это Банк России. Посмотрите, как написано. На этом даже, на нашей налоговой, я могу вам ответ предоставить. Дальше-то что, напишу я вам справку, что, а дальше что с этой, словом вам эта даст? Объясняю, объясняю, ну, что, я в пенсионный фонд пойду. Да, да, что, У да. них возьму, потому что я здесь уже взяла, сбербанки взяла. Сейчас разбираются с этим, с пенсионным фондом, что там идет обворовывание просто. Потому что мы получаем, вот девочки милые, вы поймите, мы получаем пенсию или деньги не имеют значения. Из Минфина в российском рубле. А это, это, один тысячи. В общем, смотрите, мужчина пошел, это вы знаете его, он уже на, по всей России. Пошел, заплатил, заплатить деньги 2 700. 2 700 за квартиру, потому что у него свет там отключили или еще что-то. Он приходит в банк, в банк и просит именно вот эти все реквизиты, которые я вам сказала, с КБК. Он пришел с полицейским. Полицейский видит, когда они набирают все цифры, КБК набирается и высувечивается сумма. Какая, Как вы думаете, 2, руб, 2 рубля 70 копеек? Почему? Вот поэтому. Потому что идет через КБК. Понимаете, вот я тебе, вас что прошу. Но мы вам ничем помочь не можем. Единственное, нет, мы ничем, мы не можем как-то там принудить. Да не надо, мне просто хоть от руки напишите, заверьте, что вы принимаете деньги именно. Мы не принимаем деньги. Потому что выясняется, у них этого нету, номера нету, и поэтому судьи могут, э, э, вернее, эти, так, сейчас секунду, так, так, специалисты по депозитному счету, опа она супер, Так, ладно. Потому что вы когда что? берете э, деньги с людей, высчитываете, вы высчитываете. Мы высчитываем то за долг, они а просто так через кбк вы считайте и там будет не 2700 и так далее а 2 рубля 70 копеек вам ничем помочь не можем кбк мы не можем вам вкладывать в эту квитанцию то есть сбербанк мне отвечает сейчас я вам дам даже прослушать как они мне ответили потому что я когда им позвонила они мне потом сказали в отдел заискания я могу сейчас даже позвонить по какому делу, какое дело они отправили мое. Вот оно. Я с ними разговаривала конкретно. Они мне сказали, мы отдали коллекторам. Я вам там послушаю. Хотя, хотя, уже вот с 31... В общем, вот когда я позвонила, они мне сказали, претензий нету. Угу. На основании чего они... 30.11.22. То есть, типа того, что они 30.11. переступили... Ну, Перешла ну, То есть, они еще раз продали, понимаете, да? Mm -hmm. То есть, если вы не принимаете вот с этим номером этого, ну, моего договора, так сказать, ну, от которого я договор заключила, как бы, да? И они пишут. Что? Я должна... Вы помните, что вам еще в Бердюгиной и в бухгалтерию идти? Я помню. Просто и... Вы посмотрите, пожалуйста. Мне вот этот договор надо все-таки. Найдите мне его, созвонитесь с кем-то.